Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Рыбный Супик и сегодня у нас в блокпосте ночью вышло долгожданное новое обновление В этом обновлении добавили новый летний кейс, который сегодня мы откроем А также добавили некоторые плюшечки, которые сейчас вы видите на экране Добавили кнопку назад, когда вы заходите в командный бой и в общем-то другие бои также добавили кнопку крестика, когда вы закупаете оружие. Ну и вроде бы все, пока я больше ничего не заметил. Так, ну я не знаю, давайте, наверное, будем открывать кисик. У нас на балансе 500 золотых монет, их надо перевести в синий. Кстати... За синие монеты это очень, очень хорошо. Знаете почему? Потому что его можно нафармить. Его можно нафармить. Так, прайм я, значит, не куплю сегодня. Ну и ладно. Давайте обменяем. Так. 25-30 тысяч у нас. Давайте, если что, потом еще докупим. Так, где магазин-то? Вот он. Давайте покупаем, покупаем. Да на все. Давай. Так, так, недостаточно, мне. кстати, вот, что из него может дропнуться Байонет а, Кстати, тут где-то, вот, MP5 Шейд, да Понимаю. угу Так, и вот мне больше всего нравится вот этот Тар И а, где-то тут был, ну вот, АН, скорее всего, и вот, ну, ножи, да а, ну вот еще реварьер прикольный тоже, да Так, сколько я кейсов закупил? Надо посмотреть 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 Ага 12, 12 кейсов Так Давайте купим еще тогда Купим еще, так Где это покупать-то? Вот Так, обмениваем монеты Зачем я по 10 обменял? Ну ладно, придется по 10 сейчас обменивать Блин Так, все еще 20 тысяч. Открытие получается на 50 тысяч синих монет. Да. Так, магазин. Заходим и покупаем опять на все. Так. Блин, куда нажимать, я забываю все время. Итак, вот столько у нас кейсов. Сегодня мы будем их открывать. Погнали. Итак, вот я уже нахожусь в менюшке открытия нового летнего кейса. Так, давайте откроем, посмотрим же, что нам выпадет. Итак, давай, дроп, не подведи. Я надеюсь на нож, потому что у меня ножей вообще нету, даже какой-нибудь там бабочки. Погнали. Так, и нам выпадает. Юсп. Purple. Понимаю. Так, ладно. Давайте откроем вот вот этот кейс. Что-то он мне подсказывает, что там будет хороший дроп. Но... Почти хороший. Почти, кстати, хороший. Почти долетело до байонета. Но этого нам мало. Этого нам мало. Нам надо... Синяя, кстати, выпала. НК. Ну, ладно. Уже хотя бы синевая летит. Так, давай какую-нибудь фиолетовую мне. Так. Так. Ну, хотя бы не повторки летят хотя бы не повторки так давайте первый откроем mm -hmm. вот мне выпало mp5 шейд шейд здорово вот я тебя тут это выбил так давайте снова открываем летний кейс да ладно да ладно блин почему она пролетела Давайте заново откроем. Ну вот, новый юсп. Кстати, вот этот мне больше нравится, чем purple. Так, остается у нас всего 13 кейсов. Давайте открываем. Нам выпадает юсп. Почти долетела до ножа. Почти долетела. Так, летний кейс. Дай мне дроп. Вот бабочку, бабочку мне дай. Опа. Давай, бабочку. Бабочку. Нет, нет. Даже реварьер не дает. Даже реварьер не дает. Так. Так. Почти mp 5 спорт выпало. Так, остается у нас мало кейсов. Давай, хотя бы ТАР какой-нибудь. Или mp 5 спорт. Или НК дискотека, или что это там было, я не увидел какая-то. И... Нам все равно падает Юсп. Походу юсп я буду видеть очень часто. Ну да, вот, кстати, вот этот прикольный скинчик такой. Так. Ну давай. Нож. нож. Калаш. Ну, калаш тоже прикольный. Угу. Но это даже не качество, это типа. мое везение где мое везение почему мне не везет в открытиях кейсов почему я не могу выбить нормальный дроп у меня даже нет ножа ножа я уже открыл кейсов более на тысяч реварьер слава богу открыл кейсов более на тысячу монет а мне ничего не выпало до сих пор мп 5 спорт ну ладно ладно а сейчас может нож может нож? Давай. Нож. Нет, калаш. Понимаю. Осталось у нас всего 4 кейса, пацаны. Пацаны, это очень фигово. Очень фигово. Вы вот, чувствуете тут нож. И? Нет, новый реварьер. Еще один. Вот только сказал про реварьеры. Пожалуйста, ну, блин, давай нож. Ну, у меня ножа нету. Хотя бы любой. Ну вот, хотелось бы, конечно, первого вот этот вот. Ну давай. Нож пролетел. Еще один, еще. Серьезно, два ножа пролетело, на но одном почти остановилось. Ну давай. Давай. Я в тебя верю. Ты сможешь. Выпади мне. Нет. Я в тебя не верю уже. Вот последний кейс мне не выпадает. Ни хрена. Почему-то я не удивлен. Почему-то я не удивлен. Так, а у меня крафты доступны. М -м -м, что это? Ну давайте как-нибудь сюда что-нибудь. Вон. Шейда запульнем. Калашников запульнем. Этого запульнем этого. Че? Да вон тар тоже. Еще один. Вон. Да и вон. Собрать. Да С дропом мне не повезло, дорогие друзья Но на этом мы не остановимся Я буду открывать все больше и больше кейсов Пока мне не выпадет какой-нибудь нож Я не остановлюсь Я хочу золотую бабочку Либо хотя бы зелененькую Я не остановлюсь на этом И тебя кейс летний кейс Я просто прям не оставлю в покое Я тебя буду крутить только так Ну ладно В общем, Вот такое у нас было обновление Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.